Привет! А вы знали, что эффекты огня, молнии и воды видим только мы? На самом деле мечники просто может катаны. Эффекты придают эпичность, да и в целом показывают каким стилем пользуется охотник. К примеру, дыхание грома отдает предпочтение к скорости, поэтому зеницу показывают как молниеносного мечника, которым подвластна молния. А у дыхания пламени настолько сильные одиночные удары, что прижигают плоть демонов. Откуда зарядились дыхания? В эпоху Сенгоку сильнейший охотник на демонов Юрий Цуги придумал дыхание солнца. Юричи был настолько искусен в фехтовании, что почти убил Мудзана. Он начал обучать других мечников, чтобы дать отпор демону. Ученики Юричи не могли в полной мере освоить дыхание солнца, поскольку они не были так же талантливые, как Юричи. Посему пришлось изменить стиль обучения, чтобы лучше сосредоточиться на индивидуальных сильных и слабых сторонах своего ученика. Для освоения любого дыхания потребуется многочисленные тренировки что способствует повышению физической силы и умением управлять собственным телом так например тандера смог дыханием остановить кровотечение вот он останови кровотечение в этом сосуде клинки нечерин меняется это определяя каким стилем дыхания обладает мечник также узоры в метках имеют такое же свойство как выше говорил, ученики Юриичи не сумели овладеть дыханием солнца, и им пришлось сделать ответвление. Каждое дыхание имеет свои изъяны, кроме солнца. У каждого дыхания есть свои каты, то есть атаки, которые отличаются друг от друга. Для создания новой атакующей техники пользователям требуется долгое время. Скорее всего, новые каты переходят из поколения в поколение. Стоит учесть, что нумерация не определяет силу, и их используют в нужных обстоятельствах. Кокушиба, первая лучшая луна, на протяжении веков развивал свое дыхание луны и добавлял новые техники. Количество техник у дыхания луны как минимум 16, это превышает все остальные дыхания. Давайте перечислим плюсы первых шести дыханий от солнца. Дыхание воды. Самая распространенная стиль среди сорбителей демонов, так как его базовые техники проще освоить новичкам. Были показаны 10 стилей, 11 из которых была создана Гиотомиокой. Мертвая <с> тишина. Стиле заложены возможность их использования в ситуациях, когда у фехтовальщика нет твердой опоры под ногами. Наиболее эффективна она при защите и уклонении. Девятая форма. Бьющий бурный поток воды. От воды зародились цветок, смея и насекомые. Дыхание ветра. Это дыхание, которое имитирует ветер, особенно на потоки воздуха и вихри. Большинство известных стилей включает в себя чисто наступательные атаки. Используются вращательные движения для создания быстрых вихровых ударов, которые значительно увеличивают дальность удара владельца. Дыхание ветра имеет 9 известных стилей, которые продемонстрировался нами. От видра зародился туман, и он схоже с дыханием зверя, который придумал сами носки. Дыхание пламени. Это дыхание, которое имитирует пламя. Чрезвычайно мощные одиночные удары и движения, которые настолько интенсивны, что сжигают противников. Дыхание пламени передавалось от поколения к поколению всеми Ренгоку. Кёджире показал шесть стилей. Не показаны были шестой, седьмой и восьмой стиль. Возможно, они были утеряны, ведь дыхание передавалось наследственно. Из пламени зародилась любовь. Дыхание камня. Это дыхание, которое имитирует землю и камень. Ходник использует землю под собой и обширное окружение для создания мощных и сильных атак, которые специализируются как на нападении, так и на защите. Кеймея использовал в качестве клинков цепь с топором. а воспоминаниях Кукушиба создатель дыхания камня был вооружен гигантским оружием, похожим на кусарикаму с его у камня 5. Дыхание грома. Это дыхание основано на выполнении ударов движения на предельно большой скорости, за счет вложения усилий движения ног. Большую нагрузку получают ноги, поэтому Зенит поры выдыхался. Я могу Существует шесть основных стилей, а седьмой стиль создал зеницу. У первого стиля, единственная овладевшим зеницей, есть четыре комбинации. Потому что дед ему постоянно твердил, что надо совершенствовать чем-то, овладеть так и... и... забыл цитату, пожалуйста. Простите. Ответлением от грома является звук. Дыхание Луны. Дыхание, которое использует первая высшая луна Кокушиба. Для освоения ему лично помогал Юрий Юрейчим. Я уже говорил, что технику данного дыхания минимум 13, поскольку Кокушиба был демоном и развивал его веками. Этот стиль позволяет создавать множество хаотичных клинков разной длины и размера. По картинкам поймете, какой радиус атаки у данного дыхания. Дыхание Солнца самое идеальное дыхание. Не каждый может ее овладеть. И речи создал аж 13 техник, и между прочим, 13 стиль самое идеальное для того, чтобы убить Мудзан. Он одной за другой успешно выполняет все 12 форм стиля дыхания, увеличивая свою точность и ловкость. Юричи обучил и передал знания в семье команда. Семья Камада переименовала дыхание на танец Паука Огня и четко изменив движение. Но в целом это тот же дыхание солнца. Возможно переименовали они за тем, чтобы их не нашел Мудзан. Поздно, однако, но Мудзан все-таки нашел их. Даже нашему герою было тяжело владеть данным дыханием, однако в жилах его текло именно это дыхание, ибо окрасивание, его был черный, как у Юриичу. Да, и метка очень-таки схожа. Спасибо за просмотр. Всем пока.